Ворот. Я это не считаю, ты не нахуй За 5 нахуй, сразу поймёшь Съебитесь, не, не дополняйте пространство и победите Без на жопу и в Пидор, а ну! ебучий нахуй, ты берешь такое, блядь на возьми лучше готов? да. не готовь Трубаёк. ну Серёг, иди мне Каким? Пище... стой, стой чего? давай я и бассейн дал пиздец перебить нет! нет! иди нахуй! я ударил ну, да, нахуй, ты ему да, обратно дал. Да, да, да, блядь. Нет, не надо. Ну давай, Нет. похуй. Я уебал вообще, нахуй вот именно, сторону. блядь. Ну, типа вообще, если... А делай... Это не считается, но может удовлетворить себя. Нормально. Просто типа, одно а делай... Уверенно. Долбоев, я тебе сказал, блядь. Долбоев, я тебе нахуй скажу, блядь. Паша, у тебя сколько на самом деле? Я его убью, нахуй. У него три? Два, бля, да. Мне вообще пизда, нахуй, критически. Почему у тебя два, нахуй? Он так и так не проебал. Пидаль. Он может сейчас в кольцо попасть и все. А может вообще в ворот не попасть, нахуй. Пусть радуется, нахуй. Он на футболе, в зале хуй выйдет. Страшно? Нет. Ты ему едет, знаешь, если забиваешь, то Кузя уже проиграл. А у Кузи сколько? Пять. А, у тебя четыре? Да. Так тебя надо забивать. Не да знаю. Да, 5, 5. Он все забивает. нах, фонтан ебать. Я струя. О, он уже догнал того самого домоемка Пэт Бедро. Ну-ка дайте Папе. Поскольку я уже не проиграл. Так, как? Сейчас буду в кольцо деть, телиться. Спасибо. Блядь, не поднял, сука. Но прошил. Вот, Прошить это ладно надо. Ну это пизда, нахуй, мне что ли бить, блядь? Давай! Ай, блядь, скачу. мужским, нахуй, сюда, блядь. Я запомнил. Давай, если пить оброта, пизда. Зобики, блядь! Тот самый Кротик, которого он поймал, нахуй. Но он любит, нахуй, это яичница пармезан, блядь. Пизда, блядь, баный рот, я на канале больше всех головы её объятию. Твое любимое наказание. Засними. Мимо нахуй, сука, в штангу, блять, в штангу, нахуй, в штангу. У тебя сколько, Тём? Два. Че, пацаны сыграли в ничего, нахуй, сейчас они будут куваться по серии пенальти до проигрыша. О. Я одеваю легендарные, нахуй. Кстати, если Adidas вы смотрите, нахуй, это, блять, не перчатки, это говно. Я жду прошечки, нахуй, чтобы я их на полно вид продал. Ахуйня, ваши перчатки в Давай, хуйня, проеби. Проеби, проеби. Чтоб я сказал, уябищен нахуй. Просто в пачку вот так подошел и сказал, уябищен. Давай три, <свят> давай четыре. Давай четыре. <свят> <Давай 4, свят> <4. свят> как раз восемь яиц. <свят> <свят> Блять, так и надо было делать нахуй. Мимо. Дамир, ну ты бля. долбоеб. Надо, чтобы это дудо, еще и черковистие проебло, нахуй. Сейчас бьет, боюсь. Боится спортсмен, нахуй. Кто боится, тот... В самую туда, нахуй, прям. В самую туда, нахуй. Я не знаю, как это называется. Тем, что скажешь? С тобой будем, нахуй, или не с тобой? мной плохо. Ну, я с тобой. Я с тобой! Я же сказал! Я же сказал, я с тобой! Сейчас перчик нахуй за наебнем с яичками, с яичками! Сука! Штанга тебя сегодня любит, нахуй! Ну еще, хуй, блядь! Тебе в топку сейчас закидывай, да, будут? Черт, блять! А? Да съебись, давай, ты. давай, хуя, хуя, давай давай хуя, ебать хуя, хуя, хуя, хуя, хуя, хуя, хуя, хуя, хуя, хуя, хуя, хуя, хуя, ты <смех> <Вики> <смех> <нахуй>. <смех> <смех> <и> <смех> <смех> еще наебашь сейчас наебашу Давай Ты что делаешь? Давай А нажимать А кому бьют-то? Блядь, ну Давай брат Хуя За Да давай пробьём, потом подмоешься, нахуй Давайте Контент Смотрите, куда они вдвоём? Все переходим к наказанию, я говорил, что я шеф-повар, нахуй Блядь, где последняя, нахуй? У него хуй хуй два, блядь. Дай яйцо. Долбоёб, поделись да. со спортсменом. У меня яйцо есть, на. Давай. Давай. Кому? Одному. Одному, одно, другому, другое. Начинай. Давай, ладно, я. Не, кто сильно ебанет, пацаны. Завали пиздак, нахуй. Фу, он походу тухлый, нахуй. Ладно, я хочу. Тёма, блядь. <свеч> Прям в темечку, так. Ебать мой. Ебать, ты, долбоёб. Сам, да, ну, я... я... Ебать. Первый Ебать. раз не обессудьте, Ебать, блядь. блядь. <смир> Туда, <в> топку <смирная> <отизуй>. <смирная> <смирная> <смирная> Я не знаю, сейчас я в жопе окажется, а я не виноват. Я первый раз, да, я прицелюсь. о, о! Ебать там, нахуй. Саплюшечки, нахуй. Кто-то высморкался, Тёмыч. Чего? Налайем. Здесь. Давай, Нал. Вот надо все оставлять на голове, видишь? Для кадра. Нахуй такого кадра, бля, ебать. Пойдем пузи елку Все, выключайте камеру, все 18 будет нас. Все, всем спасибо за подписку, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем пока. Оп.